Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок, с вами Ломонос Петр и сегодня мы поговорим о рассаде. Весна, конечно, грача пора. Мы высеваем многие семена, высеяли, рассада наша всходит и после этого становится в росте. Ну и как бы многие наши огородники, дашники даже со стажем, недоумевают, что сделать, чтобы рассада поднялась, чтобы она стала расти, что нету признаков роста. На самом деле все очень просто и объясняется из биологии овощных растений. Значит, растения хватают сил в семени на прорастание семян. Растают семена, появляются семедольные листочки. И все любые культуры, неважно, будь то однолетние, многолетние культуры, все они замирают. Далее семедольные листочки выпустили и замирают. Почему замирают? Потому что в эту пору растение начинают формировать корневую систему. Корневая система во всех сходах овощных культур формируется до появления третьего настоящего листика. И только после появления третьего настоящего листика наша рассада уже готова воспринимать питание из почвы. До тех пор она из почвы питания не воспринимает. Поэтому любые подкормки, какие бы вам советы не давали, где-то вы их не видели, не слышали от знакомых в интернете, значит, знайте, до третьего настоящего листика нет такого удобрения, которое поднимет вашу рассаду. Это биология. Значит, пауза между появлением всходов и появлением первого настоящего листа колеблется от 4 до 16-17 дней. Поэтому с этим приходится мириться. Тут вы ничем не ускорите, ни температуры, ни освещенностью, Ваши растения развиваться быстрее не будут. Это заложено в биологии овощных растений. Ну и дальше, когда наша рассада уже ну, выросла у вас сходы, вы поняли. Тут мы не ускоряем. Ну вот, наши наших появляются уже три настоящих листочка. Появляются три настоящих листочка, и наша рассада останавливается. Так вот, уже в этот период рассада останавливается в росте по двум причинам. Первая причина – это загущенность сходов, они нуждаются в пикировке. Вторая причина – это недостаток опорно-питательных веществ. Не хватает питательных веществ, растение также сигнализирует, что им уже питание, нету питания. Поэтому они становились в росте. Вот в этом случае нашу рассаду мы можем простимулировать. Простимулировать каким образом? Ну, значит, распикировать, посадить в отдельной емкости, будь то стаканчики, будь то горшочки, посадили, рассадили. Вот, наша рассада станет на глазах подниматься, станет расти. Бывает так, что как бы рассада почти на не очень густо, э, что, что э, как бы пикировать еще маловато. Что можно сделать? Для того, чтобы не травмировать нашу рассаду, мы просто-напросто поверху подсыпаем питательный грунт посыпали питательный грунт, как бы уровень почвы мы подняли, и растение начинают образовывать дополнительные корни. То есть получается пикировка, но без того, что мы рассаду достаем из грунта. То есть растения на такую пикировку они переносят безболезненно, очень легко, и соответственно потом, когда мы будем их пикировать, они имеют хорошо развитую корневую систему. Ну, то, что по пикировке, то есть рассаживанию растений более свободно, вы поняли. Рассаживайте в емкости, можете даже ну, где-то в отдельные, больше шорчки, более редкое. Ну, расстояние между растениями должно быть где-то от 7 сантиметров для капусты, 10-12 сантиметров для помидоров. Ну, 7 сантиметров пойдет также и для перца, для перца и баклажана, потому что они развиваются медленно. То есть такие только пространства дадут возможность вашей рассаде развиваться, развиваться нормально. Ну а подкормки, как уже я сказал, значит, то, что растения необходимо подкормить, мы подкармливаем. Только не забываем, что первые подкормки растений, то есть до появления третьего настоящего листика, мы будем давать в некорневые. То есть брать опрыскиватель, опрыскивать нашу рассаду по листьям, и растения усвоят, конечно, хорошо питательные вещества. И только ваша рассада будет хорошая, темно-зеленая. Но для того, чтобы она была коренастая, есть два нюанса. Это освещенность. Мы включаем дополнительные лампы дневного света для нашей рассады. И второй момент – это понижение температуры. Сходы появились, температуру снижаем чуть ли не наполовину. То есть если благоприятная температура 28 градусов 30 для тех же баклажан, наша температура должна стать где-то 14-15 градусов ночное время. Снизили температуру. То есть выносите наше растение на веранду или где-то в такие места, где бывает ночью холодно. И наша рассада станет коренастенькой, крепенькой. Так что вот, учтите эти советы. Они очень простые советы. И тогда ваша рассада не будет отставать в росте, не будет останавливаться. Она будет расти и радоваться. Но помните, что биологию растения нельзя перероделось. Это не удалось ни одному селекционеру, ни одному биологу. Не удалось добиться снухшибательных результатов. Что заложено в растении, то оно, оно нам Выдает вам хорошие рассады, крепкой, чтобы она одарила вас богатым урожаем. До свидания.